Всем спасибо. Друзья, всем привет. С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Мы сегодня находимся в историческом центре города Тюмени. Это у нас объект по улице Республика. Сталинка. Старый максимально дом, старая застройка. И данное видео будет полезно тем, кто планирует приобретать квартиру в таких э, домах, в старом фонде. Или планирует приступить к работам по э, таким объектам. Видео действительно будет полезно, потому что я здесь делюсь информацией, то, есть, которой нам приходится сталкиваться в процессе реализации данного проекта. По этому объекту был с заказчиками разговор следующий. Мы производим полный демонтаж всего, определяем, какие у нас есть подводные камни, и, исходя из этих подводных камней, уже принимаем решение, какие работы мы здесь будем производить. То есть, старый фонд очень сложно оценить, что здесь может быть, с чем мы столкнемся и все прочее. Это надо четко понимать. Плюс ко всему, что мы понимаем в свою очередь, да, то, что какие бы решения мы здесь не принимали, как подрядная организация, ответим потом за эти решения мы в случае любой аварийной ситуации, которая может произойти с этим пространством, либо с помещением ниже, либо с помещением выше. Поэтому здесь надо быть очень осторожными в принятии каких-то решений. Мы произвели демонтаж, увидели все, что здесь есть. Я приостановил этот процесс и сказал, а теперь мы пригласим сюда экспертизу для оценки основания пола. Почему это важно? Почему важно остановить, сделать расчет? Потому что, смотрите, у нас здесь вот такие бетонные конструкции, которые являются несущими для верхнего этажа, для нашего этажа. И на эти конструкции у нас опираются вот такие балки. Первое, надо посмотреть состояние этих балок, это раз. Второе, надо посмотреть состояние вообще того дерева, которым подшиты эти балки, то есть потолок соседа. Я могу просто провалиться к соседу, вот если я на эти лаги наступ, на эти доски наступлю, это подшивка. И здесь гневой участок. Вот эти все абсолютно балки, которые являются опорными, они у нас все трухлявые, в основной своей массе. Вот, мы их можем просто ковырять чем-то, а от них все будет отваливаться и осыпаться. То есть мы должны понимать, что это уже не жизнеспособно и никакой нагрузки это нести не будет. Также здесь подшивка потолка, которая идет к соседу, она у нас вся трухлявая. Также и здесь балки. Они абсолютно все трухлявые. И возможно где-то несущая способность у этой балки, она еще и сохранилась ближе к центру, но вот оболочка этой балки, она уже э, и оставляет Желать лучшего. Видите, что происходит? Это трухля. И она местами есть, местами нет. Верхние соседи говорят, что с крыши топила. И, естественно, топила их, топила этот этаж. В зоне санузла. Тут у нас плита залита. Здесь у нас металлический швеллер. То есть обвязка, ее, обвязка идет. Обвязка идет вот сюда. Вот, из стены швеллер. Дальше швеллер. Швеллер. И вот в этой зоне там тоже швеллер. И это все залито плитой, ну, то есть бетоном а, а здесь дальше идет уже лага да, вот та, которая полностью сгнила, но хорошо я допускаю тот момент, что это в зоне санузла у нас лаги сгнили но у нас есть участки лаг, которые идут и по общему пространству и они у нас тоже к сожалению прогнили, то есть по, су по сути это все действительно лучше под замену, чтобы избежать последствий в перспективе да. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был интересен и полезен. Обязательно комментируйте, ставьте палец кверху. До новых встреч. Пока!